Итак, выступление Владимира Путина в Сочи на форуме «Валдай» остается темой номер один. И тому есть объективные причины. Сутки назад, когда в это самое время мы вышли в эфир, общение президента и экспертов еще не завершилось. Максимально возможное количество самых важных и актуальных тем. Три с половиной часа в общей сложности длился этот разговор. О его заключительной части и самых содержательных откликах Константин Панюшкин. Мёрзни, мёрзни, волчий хвост. Новый афоризм от Владимира Путина – очередной вызов для переводчиков президента. Вот как реплику из сказки про лисичку, сестричку и волка услышала англоязычная аудитория Валдайского форума. Физ, физ, волк стейл. Так, цитата из сказки, президента описал ситуацию с газом, в которую загнали себя страны Европы усилиями собственных рыночных регуляторов. Волк тот, кто опустил хвост в прорубь зимой и пытается поймать там рыбку. В данном случае в мутной воде. Вот кто. Вот они будут мёрзнуть. Сама же Россия на десятилетия вперед обеспечена запасами собственных недр и при том готова поставлять, например, газ за рубеж в разы дешевле конкурентов. В четыре раза и «Газпром» сверхприбыли не получает. Мы не плачем по этому поводу. Текущему небывалому взлету биржевых котировок до 1200 долларов за 1000 кубометров газа Москва отношения не имеет. При чем здесь Россия-то? Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии. Россия, как и прежде, предлагает партнерам адекватные по цене долгосрочные контракты и всегда выполняет взятые на себя обязательства, в отличие от иных поставщиков газа, тому же ЕС. Американцы из Ближнего Востока недопоставили 9 миллиардов, а «Газпром» увеличил на один этот с лишним. Но у меня. Слышит хорошо все или нет? Более того, Москва готова дать европейским потребителям еще больше дешевого газа, как только Евросоюз даст отмашку на запуск Северного потока-2. И как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки. Обнадеживающие рынки заявления президента – большая новость в Европе и в США. Путин говорит, что новый трубопровод может быстро закачать больше газа в Евросоюз. Отдельный пласт заголовков мировых СМИ по заявлениям Владимира Путина об Украине. Путин говорит, что военная поддержка Западом Украины угрожает России. Вот что буквально по этому поводу сказал президент. Формальное членство в э, НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу для Российской Федерации. Мы отдаем себе в этом отчет. А что касается полноформатного принятия Украины в НАТО, Москва допускает, что страны Альянса могут пойти и на это. Никто не говорит нет. Тем более, что НАТО уже неоднократно расширялось направление российских границ, хотя когда-то на словах и пообещала не приближаться. Что на практике обманули. А теперь она говорит: а где на бумажке? Покажите. Таким образом, опасения Москвы не безосновательны. Завтра под Харьковом ракета поете. Чего нам делать-то с этим? Ну не мы же туда лезем со своими ракетами. К нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема. Конечно, проблема. Эти слова президента — ответ на вопрос украинского политолога, и члена Валдайского клуба Михаила Погребинского, который ради возможности прямого общения с российской властью прилетел из Киева в Сочи. Я... Попытаюсь задать вопрос, ответ на который ожидают, уверен, сотни тысяч людей у меня на родине. Ответов Путина ждала многочисленная русскоязычная часть украинского общества, пораженная в правах националистическими законами новой власти, преследуемая и гонимая. Что беспокоит? Что этим людям голову не дают поднять. Кого-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют. Это в частности про лидера партии оппозиционная платформа «За жизнь» Виктора Медведчука, арестованного по надуманным обвинениям в госизмене. Он что-то украл какие-то секреты? Тайно их передал? Нет. За что? За его открытую политическую позицию. Все это наводит Путина на неутешительные выводы. Складывается впечатление, что легальными способами украинскому народу не дают и не дадут сформировать Такие органы власти, которые бы отвечали напрямую интересам украинского народа. Вопрос. Как в этой ситуации украинскому народу поступить? Это такой тупик. Я не очень понимаю, как из него можно выйти. Я бы сказал, это демонстрация некой эволюции его видения ситуации на Украине. Есть... Констатация факта какого-то тупика, какой-то безнадежности. Выход из которой внутри Украины найти практически невозможно. Это признает впервые. Еще вопросы по международной повестке от ближневосточных и американских экспертов клуба после... по ситуации в Афганистане и об отношениях с США после личной встречи Путина с Байденом. Сейчас не буду говорить о грустном, шаг вперед, два шага назад, такое тоже бывает. Но все-таки по генеральному... По генеральным договоренностям мы двигаемся. Я был рад, когда он сказал, что после встречи с президентом Байденом в Женеве отношения движутся в нужном направлении. Владимир Путин упоминал переговоры о стратегической стабильности, кибербезопасности и сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Ясно, что остаются и некоторые трудности в отношениях. Он не пытался представить эти отношения как безоблачные. Прозвучал, кстати, и традиционный вопрос к Путину про риск войны между Россией и США, что, конечно, не в интересах ни одной страны. Существует все-таки угроза полного взаимного уничтожения. Не будем об этом забывать. На что еще обратила внимание пресса? Путин раскритиковал культуру отмены и права трансгендеров, назвав преподавание гендерной изменчивости преступлением против человечности. Называя вещи своими именами, это уже просто на грани преступления против человечности. И все под именем и под знаменем прогресса так президент охарактеризовал смену пола детей по прихоти родителей в ряде западных стран. В том же духе Путин высказался говоришь, и о прочих современных знаете, импортных мои... практиках вроде родителей номер один и два вместо папы и мамы. Это их право. Мы не лезем туда, попросим только в наш дом, особенно не лезть. У нас другая точка зрения. Мы полагаем, во всяком случае, уподавляющего большинства российского общества. Другая точка зрения. Мы полагаем, что должны опираться на свои духовные ценности, на историческую традицию, на культуру нашего многонационального народа. В целом, вектор развития российского государства в эпоху мировой турбулентности Путин сформулировал так. Наш консерватизм ⁇ это консерватизм оптимистов. Вот это самое главное. Мы верим, что стабильное успешное развитие возможно. То, как открыто президент России говорит на табуированной во многих странах темы, впечатляет западных участников Алдайского форума. Путин выглядит как серьезный и крепкий государственный деятель. При этом он говорил о своей семье, ценностях, судьбе. Мы это запомним как кульминацию собрания этого клуба. Но и это еще не все. Я затрудняюсь назвать какую тему, которую мы бы не покрыли в этот раз и это безусловно инициатива самого оратора потому что я как ведущий несколько раз пытался уже завершить потому что мне казалось что уже достаточно но он хотел дальше а путин явно стремится донести здравый смысл до мира здравый смысл как он его понимает я бы заметил что мне кажется и с Участники клуба, участники заседания в высшей степени играли важную роль в этом разговоре. Было интересно и слушать их, и мне кажется, что и президенту многие реплики показались интересными и важными. Многочасовой марафон вопросов и ответов в какой-то момент перешел в блиц. Только, пожалуйста, не пулеметом, ответом, да? Это есть у нас тоже. Понял. Путин сформулировал отношение к обязательной вакцинации. Президент против. Вот к чему принудительная практика приводит в некоторых странах. Приезжают граждане европейских стран... Делают, делают здесь у нас прививку спутником, а там справку покупают, что они привиты Pfizer. Ну, потому что, да, ну, серьезно. Это, причем, врачи говорят из европейских стран. Вот. Но считают, что все-таки спутник более надежный, <coughs> ну, и более безопасный. Путин, впрочем, напоминает, есть только два варианта привиться или переболеть. И между стройками дождя проскользнуть не удастся. Еще вопрос из зала: а ездил ли президент когда-нибудь на электрокаре? Ты выгорюга, гоняю на этих машинах, это правда, да? Значит, и разница нет, разницы я не чувствую, почти на приемистые хорошие машинки. Ну и было бы странно, если бы Путина никто не спросил про него самого, какой он видит свою роль в истории. Вот как только начнешь думать, а как бы там это не, как бы это не случилось, что скажут книги Немары Алексеевна? ну и все, Пиши пропал, да. Шила в стенку лучше и заканчивать. Однако об этом речи пока не идет. Константин Панюшкин, Марина Илисеева, Екатерина Ировенко, Ирина Близнюк, Денис Воронцов, Первый канал.